Где тут у нас? Вот тага. Ну, сколько. Но. Но. Начинаем. Начинаем тренировки. Ух, еще линяется. Красный, черный. Вот такой красавчик. Хороший. Какой красавчик. А? Какой красавчик. А? Давай, давай, давай, давай. вот какой красавчик. Ну а ч, будем летать? А? А? Будем летать. О, начнем подпугивать. Начнем подруги. Ну, начнем вот подруги. Хотя дырявые все. А. Ух, какой он гриб. А? Давай попробуем. Ну, ну, ну, ну, ну. Давай, давай, давай, давай, давай, пробуем. Ух, какие дырявые все. А? Ух, там кто-то уже приземлился. Вспоминайте, что летать. Но вроде как начинает подниматься. Не хотят, не хотят. Ну.. Но... Не хотят. Будем пробовать. Будем пробовать. Будем пробовать поднимать вас. А? Будем пробовать. Давай, давай, давай, под вечерочкой. А. Под вечерочкой. Желтый. Ну. Давай, давай, давай, давай, давай. Потихонечку надо. Вот так. Потихонечку. Я вас сильно не буду терроризировать. Давай-давай, отрывайтесь! Отрывайтесь, отрывайтесь! Давай-давай-давай! Не на свою крышу! Не на свою крышу! Ну ничего, вроде как вспомнил. У вас молодой, майский. Хорошо, начал. Ух, еще один. Ух. Ворон. А? Вот, он. вот он он. Вот он, желтая. Не сесть хочет. Игрек не дает. Ай, Красавчик. Давай, давай, давай, давай, давай. Хотят, не хотят. Слишком сильно не будем вас напрягать. 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 40 штук поднял воздух. штук на четвертая четвертая часть это надо будет поднять вот, вот, только вышел Ух. уже лопатита ножки включает красавчик О, и желтенький тоже только вылетел уже ножки включает а? Ну-ка, давай, садись, посмотрим, как ты ножки включаешь, сближены. А, и черненький еще тоже вышли. Двою Молодчина, а, молодчина, молодой. Ох, эту блинку пошел. Хорошо. Вот вроде родные, один черный, другой желтый. О, как задрали. Смотри, а. С первого раза. Прошлогоднее его основная, да, еще? А, вот. Вот. Это сматочек. Нет, это сиренево. Оставила желтых, двоих красных, троих, а не четырех красных. Вот, четырех красных, десять черных. Ну посмотрим, какой из вас у меня останется. Чего они не, не дают садиться, да? Не дается мудиться, да? Ладно. О, хорошо. Сразу оторвались. Давай-давай-давай-давай. встает молодая уже это жучка ну-ка молодая жвапать грибынные а? грибынные Сейчас отрастут лохмы надо отрезать его. Ну как бы, Сидеть. ух ты уже перевернулся вот ранний сизый будет сизенький. о еще один молодой сизинки перевернулся Отбленький. молодец началось гребля ух как она уперла жучка гребля оба еще один сизинки начал ну-ка гребля ах ах красавец еще сизинки молодой тоже начал кургаться только выше. Даже молодая. Вот она еще гребля идет. Ух, на хвост. Вот она еще одна гребля молодая. Еще не играет уже на Садимся О, Молодец. Молодушка. <свист> Ух, ты, ты, ты.